Итак, дорогие друзья, всем привет! С вами как всегда Мугивара. И добро пожаловать в новую часть по силовой лиге. И сегодня я надеюсь пройду этот проклятый третий мифик, потому что я его опал очень долго. Uh, надеюсь, это было не зря Потому что у меня остается всего лишь одна игра И я начинаю бесконечно сливать, сливать, сливать Я уже четыре раза подряд uh, Почти что просто на краю Вот прям чуть-чуть остается, чтобы его uh, пройти Это третий мифик Но все равно не хватает И мне приходится играть последнюю игру, в которой я, естественно, проигрываю Это так четыре раза происходит Так что оцени мои старания Прожми за поддержку, лайкосик И подпишись на канал uh, Так... Пожелаем мне удачи, как говорится. Сейчас мы забанили Карла, Сту и Грифа. Что могу сказать по тому, как я Apple третий мифик? В предыдущих сезонах я его все-таки проходил уже третий мифик. А сейчас его только возвращаю. Но я на этом не останавливаюсь. И я хочу достигнуть новых результатов для вас. Если, конечно, вам это зайдет. Потому что так просто я бы этим не занимался. Ну, естественно... Мне интересно еще поставить и, так сказать, игровые рекорды, потому что для меня это важно тоже. Все остальные уже как бы имеют какой-нибудь там чемпион, второй, третий. Вот. А мастера, ну, я редко у кого видел из знакомых, так что если я его апнул, это будет очень супер. Но мои скиллухи, не знаю, насколько хватит, но для того, чтобы апнуть третьего мифика, я все-таки... Ну, хватило в предыдущий раз. Надеюсь, и сегодня тоже получится. Так что вот так вот. Кстати говоря, по поводу пика. Почему я выбрал Пайпер? Потому что Спайка, Бе и Сэнди я всех ä, перебиваю. Если, конечно, карта раскрыта. Вот. Ну и, соответственно, я большинство контр. Так что посмотрим, как получится. Не знаю, у нас еще есть Вольт и Макс. Они будут по краям, наверное. Ну, как получится. Потому что я био перебиваю, если мой, мои фланги будут хорошо стоять, соответственно, все будет хорошо. Но ну, посмотрим. Так, пока что никаких. Помогаю, конечно же, по, по левому флангу. Но все-таки как-то странно получается. Уже двое моих тиммейта сливаются, я тоже, потому что меня уже поджимают здесь. Пока что обстановка очень меня не впечатляет. Слишком все быстро происходит по наклону вниз. Меня это вообще не радует, потому что я уже здесь сижу очень долго и постоянно вижу вот эту вот картину перед глазами, когда мне остается чуть-чуть, и я все время сливаю. Так, ладно, успевает поставить свой гаджет, Bia. Ну ладно, хорошо. Окей, okay, я улетаю. Сэнди, вообще не попадаю на предикт. О, oh, Найс, nice. выбираю Спайка, но меня Бел тут же забирает. Окей, okay. 10 гемов у нее. У нас вообще нет шансов, мы не, ну, как бы не дойдем. Сэнди перебивает Макс уже в какой раз. Здесь Спайк еще блокирует путь. Понятно, короче. Попадаю по Спайку. Мог бы, конечно, и зануть, и зануть свой гаджет, но что-то я не увидел. 5, 4, 3, ага. Ну, <смех> не знаю, долго слишком все вольт качался, и Макс как-то все сливалось. Ладно, не будем переживать. Это первая всего лишь каточка. У нас есть еще один шанс, не обязательно сразу паниковать. И, кстати говоря, дам вам совет по, по поводу этой силовой лиги. Если у вас тиммейт взял какого-то неправильного персонажа, не сразу, сразу его не ругайте, потому что он может просто запаниковать обидеться и вообще не играть с вами. А мог бы выиграть вместе с вами, если бы вы ничего не делали, абсолютно к нему <coughs> просто играть. Даже если он не взял этого перса. И, кстати говоря, у нас ситуация более-менее. Убиваем Сэнди. Я убиваю обе, nice. И было бы славно еще спайка забрать, но... Я лучше раскрою карту, потому что нам она нужна будет в следующий раз. Ну, точнее, э, для уютной игры. Так, меня забирают. Хорошо, что у Макс 6 гемов. Мы немножечко лидируем в плане гемов. Это хорошо. Так, ничего страшного, что Макс умирает. Окей, меня... Ну, нас очень сильно прессует. Я смотрю, вообще, не, Ну, не вариант. Так, Найс, nice, я убираю спайка. Пока что обстановку немножко станут свободней для нас. В каком-то плане. Ой, как много я попадаю по побеи и спайку. У них вообще лоха по Меня забирает Сэнди. И Вальта тоже. У нас 8 гемов. Кстати говоря, это очень хорошо. Убиваю спайка бы было бы классно забрать Биа, знаешь, вольт попадает вот бы еще мы сэнди забираем и... и вольт убирает спайка да неужели Первая, кат вторая каточка мы выигрываем ее у нас кстати ну почти ну это уже точно выигрыш потому что здесь они не знаю ничего не смогут сделать причем у меня ульта есть у меня один из гемов если что улечу. фух я же говорил что сдаваться не стоит это хорошо у нас есть один-один есть еще шанс Потому что, ну, просто я не хочу уже сдаваться пятый раз подряд вот так вот. Играть и сливать. Причем, ну, просто в шаге от успеха, как говорится. Ну, ладно. Мы немножко решаем меняться. Я против Спайка иду. Вольт заб... забирает Сэнди. Найс. Так, я дамажу Спайка. Я пока живу. Я покажу. Нет, я пока не живу. Я не живу, все, я не жилец. Блин, случайно. Ми скликну. Так ладно, убираем гаджет, что он мешает слишком сильно. Так, найс, nice, убиваем Бия, она просто приносит там гемы лишние. Это хорошо. Меня добивает спайк. У меня еще не было тогда возможности гаджетом добить. Вообще спайк там прямо явно засел, невозможно его выкорить оттуда. Он на предикт ставит свой гаджет, я не попадаю его, не попадаю по нему. Так, на nice, я его дамажу хотя бы. Тоже что-то. Так. Найс, nice. у нас макс 10 гемов. Я убиваю Сэнди. Чё спайк делает? Ну сдается? И убивай Биа еще в предикт. Да ну нафиг. Да ну нафиг, наконец-то. Просто не представляете, как я рад. Ну, даже третьему мифику буквально. Я, конечно, не супер скилловый игрок, но все-таки для меня это прям хороший результат. Да, мне хватает, я наконец-то повышаю свой ранг до третьего мифика. Плюс еще награды 20 тысяч. наконец-то третий мифик. Сколько я тебя ждал? Ну, я на этом не останавливаться не буду, буду дальше двигаться. Так, смотрим, сколько я играл всего. Всего улику, в целом. 5 часов и 40 минут, почти 6 часов. Ну ладно, если тебе понравился видеоролик, ставь лайкосик, подписывайся на канал. Всем удачи и всем пока-пока.